Ребят, привет! За моей спиной находится автомобильный завод ГАЗ, на котором был выпущен автомобиль, практически ставший легендой. 2008 год, кризисный год для страны, было запущено производство этого автомобиля, который так и не пошел в массовую серию. А вот он, ГАЗ-53. Но сейчас речь пойдет не о нем. Тем не менее, это не менее легендарный автомобиль. Встречайте, Волга Сайберг. Актуальный бизнес-седан. У данного автомобиля нет ни одного рыжика, так как кузов полностью оцинкован. Кстати, автомобиль вы этот можете купить по цене Приоры. За 200 тысяч рублей вам достается автомобиль с объемом двигателя 2,4 на 143 лошади коробка-автомат и огромный салон. Кстати, как вы считаете, актуальный ли дизайн этого автомобиля в наше время? Напишите свой ответ в комментарии. Дизайн салона немного подустарел, но все равно в нем приятно сидеть. Большие информативные зеркала, в них видно абсолютно все, что происходит на дороге. Приборная панель простая и легко читаемая. Автомобиль можно докомплектовать климатом, бортовым компьютером и круиз-контролем. Здесь есть две подушки безопасности. Кстати, рукой я не могу дотянуться даже до конца приборной панели. Это говорит о большом салоне автомобиля. Линзовая оптика идиодные поворотники. В свое время этот автомобиль покорил человеческое сердце. Посмотрите, как эргономично все расположено под капотом. В этом автомобиле присутствует даже кондиционер. Обслуживание этого автомобиля примерно как Жигули. Единственное, что бьет по карману при использовании этого автомобиля это большой расход 14 литров. Офигеть, какой большой багажник у этого автомобиля. Самый быстрый разгон этого автомобиля будет модификации 2 литра, 141 лошадиная сила с механической коробкой, 11,5 секунд. Производство этого автомобиля началось не в то время, когда он смог бы завоевать сердца своих покупателей. Точнее, он их завоевал, но у людей попросту не было денег. Вот такой вот интересный автомобиль – Волга Сайбер. Жаль, что он оказался невостребован в свое время. Я, наверное, приобрела бы себе такой автомобиль. А вы подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорых встреч!